Ребят, кому мы подарили собственный приз. Они, во-первых, сделаны были на очень высоком уровне, а во-вторых, они полностью находятся, совершенно неожиданно полностью находятся именно в той области исследований, которые ведут наши ученые. Это интернет-вещей, умные дома и безопасность интернет-вещей. части в конференции традиционно приняли учащиеся 8, 9, 10 и 11-х классов различных учебных заведений России. На конференции школьники представляли и защищали свои проекты исследования по разным областям. У нас всем была в области